Приветствую вас, представители знака Зодиака Телец. Сегодня мы посмотрим, что вам принесет 2023 год с 20 апреля до 20 апреля 2024 года. Именно в этот момент, в 11.14, включается ваше солнышко, оно переходит в знак Зодиака Телец и тем самым формирует уже, то есть рисует определенную картинку, которая основным образом отложится ну, для большинства из вас, у кого ярко проявлен ваш личный знак зодиака, в котором находится несколько планет мимо Солнца, вот она сформирует картинку вашего ближайшего будущего на год. Мы ее сегодня рассмотрим. Очень важным является то, что будет попадать большинство из вас в коридор затмений, который начнется с 20 апреля по 5 мая это придаст некую определенную кармичность судьбам тех, чьи дни рождения попали в этот период. На коридор затмений я сделаю отдельный прогноз, но четко запомните, те, кто родились в период с 20 апреля по 5 мая, у вас будет особая миссия. Закончить какие-то свои старые, старые, неразрешенные вопросы. Поэтому для вас этот год можно назвать годом, ну, не испытаний, наверное, а экзамена, сдачи важного экзамена, который повлияет на ваше дальнейшее будущее. Солнечное затмение, которое откроет коридор, оно произойдет в знаке затягака Овен. Для вас Овен это 12-й дом. Сейчас давайте я переставлю карту. А это значит, что будет ярко необходимо закрыть какие-то свои вопросы, связанные с, во-первых, тайная сторона вашей жизни, это может быть скрытая сторона, что-то, что вы не афишируете. Кому-то, наверное, нужно будет закрыть вопросы, связанные с одиночеством, отшельничеством, кому-то закрыть вопросы, связанные с благотворительностью, кто-то может, например, выйти из какого-то заключения, Какие-то очень важные психологические вопросы. И закончится коридор лунным затмением, который будет 5 мая в знаке Зодиака Скорпион. Скорпион для вас это тема, связанная с партнерством. Значит, может быть закрыть какие-то вопросы связаны с тайным партнерством, не убрать тайны из вашей жизни, ненужные, которые вас мешают, людей, которые могут действовать на вас как-то негативно, которые могут портить вам вашу жизнь, какую-то вашу основную жизнь, вашу основную деятельность. Вы сможете изоблачить врагов в своей жизни и избавиться от их влияния. В общем, любые происки врагов, они будут ну, беззащитны, бессмысленны, вернее, перед вами. У вас да. должно все получиться. Тем более, что узел все еще находится в вашем знаке северный, а он указывает на дорогу, на путь, к чему вам нужно прийти. А вам в этом году нужно прийти к себе, найти себя, обрести себя свое истинное предназначение, увидеть свое истинное лицо, понять свою душу, выбрать свой путь. Очень интересно, эта карта будет проигрываться по звездам. Значит, что мне понравилось? Ну, я вернула нумерацию, нумер... нумерацию карты, которая. Естественная была на момент вхождения Солнца в знак. И смотрите, что мы видим? Венера. Венера в 11 доме. Друзья, ваше окружение, коллективы. И она в точном соединении с Альдебараном. Если обратиться... Google, то нам пишет, что -де Баран и Венера проецируют мужскую и женскую энергию. Их соединение способствует образованию созидательного потока. Куда его направить? Личное дело каждого. Ну, я так понимаю, что вероятнее всего это соединение будет очень благоприятно для совместной творческой деятельности, коллективной творческой деятельности. Очень благоприятно для вас будет организовывать что-то вместе с коллективом или вашим дружеским окружением. А кому-то, возможно, придет любовь из тех, кого вы считаете своим другом. Посмотрите на вашего близкого человека совсем по-другому, другими глазами. Далее смотрим Акмар в соединении с Юпитером. Юпитер в самой высшей точке гороскопа, в десятом доме, причем здесь ваше и Солнце, и Луна. А это признак того, что многие из вас могут прославиться, могут достичь очень высокого вот, статусного положения в этом году. И эта звезда, она будет вам помогать, потому что она связана со славой, с почетом и уважением. Звезда Широтан соединения с Северным Узлом указывает на необходимость добиваться своего очень да, даже если это тяжелая цена и может быть даже это не совсем хорошие способы главная ваша цель должна быть в этом году это правда справедливость торжество зла, ой, извините, добра над злом дальше фомальгаут это недобрая звезда, звезда в соединении с Сатурном. Сатурн находится в слабом положении, находится в знаке рыб. И это причем в точном аспекте к узлам. И это признак, признак чего так, находится в девятом доме. Но я предполагаю, что вероятно, какие-то важные вопросы, либо взаимосвязи с зарубежными партнерами, с людьми издалека, даже эта работа, любое партнерство издалека, оно может принести вам, ну, если не несчастье, то какие-то убытки, какие-то неприятности. Предательство, поражение, необоснованные обвинения, причастность к коферам. Любое ваше, ну, не действие, а план, связанный с, с заграницей, он будет подвержен тяжелым испытаниям и, скорее всего, может провалиться. Интересно, что узлы имеют благоприятный аспект Сатурну, значит, он может дать вам возможность удержаться на плаву, либо выйти с химии из воды. Но, но какие-то очень серьезные переживания по этому поводу, какие-то... Программы, они могут вас... Ну, то есть они могут быть. Еще. Аль атфар в соединении с Плутоном в первом градусе водоле. Тоже интересно. Здесь он находится у вас в зоне вашего партнер, партнерства, да, все верно. И о чем это говорит? Говорит о том, что... Наверное, будет или должна быть необходимость А, что в вашем окружении может появиться партнер Который как-то на вас повлияет, изменит вас, трансформирует Изменит вас, переведет ваш дух на следующий уровень Конечно, способы для этого могут быть совершенно разные Далеко не всегда самые приятные Но будем надеяться на компенсационный положительный результат Ну хорошо, давайте дальше Смотрим по домам Асцендент в раке Это уже указание на то, что большинство из вас будут более скрытыми, ранимые Очень тяжело будет вас вызывать на откровенность Все свои планы будете стараться держать в секрете И также с учетом того, что еще и Марс в Раке, то, наверное, большинство из вас будет как-то ориентироваться, ориентировать себя на дом, на семью, на свое ближайшее окружение. Само по себе положение личных планет, ну большинства, по крайней мере, Луны и Солнца выше точки гороскопа указывает на то, что вы будете стремиться к славе, к активному социальному реализации своей, но но при этом будете скромны, будете скрытны. И Марс в Раке четко указывает на патриотизм, что ли, приверженность своей родине, своим близким, своей семье и интересам вашего близкого родного окружения. А еще, поскольку Марс в падении, это указание на то, что можете быть скрытными, можете действовать не прямо, а там, чужими руками, например, или как-то из-под ну, Будете стараться не действует прямыми агрессивными способами. Хотя сам по себе знак Зодиака Телец ну, в чистом своем проявленном виде это достаточно такой терпеливый знак и, как правило, он не склонен к импульсивным и любым таким ярким агрессивным действиям. Ну, если только не родился там день рождения не рядом с Овном, ну, чтобы там, например, в Овне был Марс, тогда, да, тогда это действительно может быть очень ярко и ощутимо. Хорошо. Что мы смотрим? Марс э, сам по себе имеет благоприятный аспект Меркурия с Ураном, это все в 11 доме, а это значит, что, знаете, для вас, возможно, друзья станут родными многие, или вы будете ощута ощущать родство со своим окружением, ну, знаете, может быть, ваши друзья, это будет как ваша семья или коллектив, с которым вы работаете, проводите время, ну, вот, очень... Будет во многом наблюдаться что-то родственное, что-то такое семейное. Значит, что смущает? Лилит у вас в первом доме, рядышком возле второго, но все-таки еще в первом. а Это говорит, причем он здесь формирует квадрат, к тому же Меркурию. А это говорит о том, что вам важно избегать самоуверенности, желания... Вот, знаете, избегать таких вот нарциссических, жел... ну да, нарциссического такого желания показать себя, проявить себя. Иначе вы можете переоценить свои возможности и потом выглядеть в глазах общественности, ну, таким недотепым по русски, по украински, надолгим. Источник вашего дохода, солнце, тоже выше точки вашего гороскопа. То есть это ваша прямая деятельность, это активная деятельность, социальная деятельность. Вы можете заявить о себе очень ярко и открыто в этом году. Сам по себе, ну, давайте, Солнце делает благоприятный аспект к Сатурну, кстати, в том же девятом доме, но мы помним, что девятому по девятому дому вам нужно быть очень осторожными, поскольку есть, существует большой риск того, что вас могут подставить или, может быть, ввести вас в какую-то игру, где вы выполните какую-то определенную роль, а потом попросту ну, как-то некрасиво разорвать с вами отношения учитывая что плутон здесь фигурирует в зоне партнерства то и причем он фигурирует с точки зрения ну, духовного роста обучения что партнеры могут быть такие кстати по Плутону это может быть и власть или какие-то провластные структуры и в, ну все-таки здесь еще не аспект нептуну Плутон здесь формирует квадрат ну. Я бы даже сказала, что действуя, действуя, все-таки больше доверяйте себе, своему внутреннему чутью, своей интуиции. И меньше доверяйте тем людям, которых вы плохо знаете. Доверяйте только лишь тем, кого вы знаете давно и хорошо, которые проверены временем. По семье. По семье по недвижимости. Ну, могу сказать, что управитель Венера в одиннадцатом. Ну, ваш супруг суп, супруга, друг, друг или подруга, ну или же кто-то из дружеского окружения будет вашей станет вашим членом семьи причем по узлу в четвертом доме по южному эта тема для вас еще остается в этом году отработанная поэтому главный фокус внимания должен быть на внешние процессы теперь по пятому любовь Плутон Марс очень интересно Значит, здесь есть указания снова на то что может прийти во первых партнер скорпионского типа по Плутону и такое, которое может вас очень сильно изменить. Ну, вообще, скорпион с тельцом очень хорошо ладит. Они оба любят все. Оба, во-первых, хорошо зарабатывают, любят все материальное, качественное и оба амбициозные, оба упрямые. Ну, я думаю, что на общих своих слабостях они могут прекрасно сойтись. На общих предпочтениях. Так, по работе. Юпитер смотрим. Юпитер тоже в высшей точке гороскопа. Работа вас прославит. Понятно, что... А ну-ка, давайте посмотрим. Юпитер делает какие-то аспекты. Так, ну, здесь соединение Солнца. Квадрат к Плутону. Нет квадрата к Плутону. Это раз... разные знаки. Давайте посмотрим на Сатурн. Сатурн – это тема у вас партнерства. Снова возвращает в Девятый дом. В соединении с неблагоприятной звездой ну, тема партнерства, она может вас немножко разочаровать. Мне сейчас вот... Ну, идет что Только лишь в том случае, если это будут какие-то новые люди, которых вы плохо или мало знаете, а также люди издалека. Может быть, какой-то подвох с ними. И вроде как и получится хорошо, ну, благоприятно выйти, благополучно выйти в эти ситуации, но что-то пережить неприятное, может быть, придется. Так, давайте по восьмому дому смотрим. Уран, Уран, у нас парень, где находится в соединении с Меркурием, друзья, друзья, дружеское окружение, я хочу сказать, что вы будете очень умны, прозорливы в этом году, у вас получится рассекретить различные намерения и принимать очень правильные, такие четкие решения, потому что сам по себе Меркурий в Тельце, он такой никуда не спешащий, но в соединении с Ураном он работает в ускоренном режиме, знаете, такими инсайтами, кстати, благоприятный год для того, чтобы приобрести автомобиль. Вообще для тех, кто работает на автомобиле, работает с техникой, в том числе с любой техникой. Потому что управитель 3 в одиннадцатом, в прекрасных аспектах. Единственное, что тут будет еще, знаете, что искушение, что-то очень дорогое такое. Ну смотрите, если будете приобретать какую-то технику, то четко рассчитывайте свои силы материальные. Так, ну и смотрим. Марс, значит, Марс, управитель 10 в 12. -м. Значит, ваш успех каким-то образом должен быть связан с, тем, ну, с вашей или Родиной, или с вашей Землей, с, с вашей семьей. Вот как-то так, поскольку у вас высшая точка в Овне. Ну и управитель 11 в 11, 11, дружба в дружбе, любовь. Это ваше, наверное, знаете, такое место, где вы будете получать удовольствие, где будет отдыхать ваше сердце, ваша душа. Это коллектив «Дружеское окружение». Значит, где вам будет трудно, это за граница. Кто вас трансформирует, это ваш партнер. Что у вас получится лучше всего – что вас приведет к славе, к улучшению вашего статуса или расширению его. Это будет работа, направленная на семейные ценности, на ценности своего рода. А также это тема, связанная с работой. Ну, с любыми вашими самыми такими амбициозными планами и желаниями. Ну, и видно что по 12 дому, что у вас будет много тайн. Много тайн со своим дружеским окружением, каких-то секретиков. Ну, что, желаю вам благоприятного вашего личного года солярного. Подписывайтесь на канал, кому было интересно, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подобайки и до встречи в следующих прогнозах.